У кабачков обрезаем хвостики, а затем нарезаем их кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Теперь подбираем какой-то кухонный диван, например обычную рюмку. И делаем ею отверстие в кружочках кабачков. Также это можно делать ножом, очертив подходящую окружность. Или же воспользоваться крышкой от бутылки.